Доброго времени суток, дорогие друзья! Меня зовут Вячеслав Костенко. вы на моем канале о трейдинге и инвестициях в Украине. Кто не в курсе, то совсем недавно запустился сервис для инвестирования для нас с вами, украинцев, от цифрового банка Monobank. Приложение называется Monoinvest, доступ к нему вы можете получить путем... Путем подачи заявки и получения допуска к этому приложению, для того, чтобы его скачать, потому что оно находится на данный момент в бета-тестировании, ну, хотя, скажем так, оно находится уже в релизе, то есть оно есть, но доступ получают не все, и я так понимаю, что данный функционал потихонечку допиливается еще монобанком. Кто не в курсе данной темы, подсказка сейчас появится у вас в правом верхнем углу. Здесь или здесь. Посмотрите, там будет два видео. Одно – это мое первое впечатление и знакомство с самим интерфейсом данного приложения. И второе видео – это непосредственно уже мое мнение. Субъективное относительно данного приложения. Чего в нем не хватает, что в нем хватает. Комиссии, налоги, дивиденды, с какого возраста открывается счет и так далее. Все это будет видео. Подсказки, пожалуйста, переходите, посмотрите. После этого возвращайтесь к данному видео, потому что сегодня мы будем сравнивать, наверное, самый известный брокер в Украине и для украинцев Interactive Brokers против MonoInvest. Ну и, наверное, по традиции уже минуточка самой рекламы. Пожалуйста, подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка на него будет в описании. Это телеграм для людей, которые интересуются инвестициями непосредственно в Украине. И в основном в инвестиции в э, финансовые инструменты, то есть я имею в виду ценные бумаги, а не всякое не всякого рода там финансовые пирамиды и проекты. А также я э, инвестирую в криптовалюту и иногда об этом тоже говорю, но в основном сосредоточено все непосредственно на инвестициях в фондовый рынок. Если тема вам интересна, ссылочка в описании, буду рад вас здесь видеть. Окей, ну теперь давайте наверное будем переходить к самому сравнению данных двух брокеров я решил данное сравнение проводить непосредственно с вами вместе ну как с вами вместе вы то будете это смотреть уже после публикации да и так сказать в записи но я бы хотел каждый пункт по каждому пункту пройтись непосредственно с вами объяснить его объяснить почему конкретно я отдал предпочтение тому или иному брокеру в этом пункте и в конце мы конечно же Конечно же, сформируем с вами победителя. Наверное, для многих это будет очевидно. Но давайте все-таки посмотрим на плюсы, минусы того и другого брокера. Потому что для многих сейчас, я уверен, тема интересна, так как Украина в принципе, получила впервые наверное, такую возможность вот инвестировать легко и просто через приложение для инвестиций. Итак, поехали, друзья мои. Значит, оценки будут ставиться 0.1%. То есть 0 и единицы у нас практически как э, кодинг, да, ну на самом деле нет. Вот. Поэтому, если брокер не получает никакой оценки, я ставлю 0. Если получает, то ставлю 1. Вот таким образом будет проходить оценивание. Итак, относительно открытия счета, какому брокеру я здесь бы отдал предпочтение. Ну, во-первых, если рассматривать с точки зрения простоты и скорости, то, конечно же, однозначно это очко переходит к моноинвест, потому что открытие счета, как я уже говорил, если вы не смотрели мои видео относительно интерфейса и моего мнения, то там я говорил, что это происходит буквально в несколько тапов, в несколько кликов, и у вас уже открыт брокерский счет, что, конечно, не может не радовать. Но в то же время в комментариях уже люди писали о том, что, может быть, не все так, радужно, если все настолько быстро происходит. Ну, на самом деле есть определенная тоже доля правды в этом утверждении. Сейчас я говорю конкретно о скорости и легкости открытия счета, поэтому балл отдается MonoInvest. Следующий момент – это пополнение счета брокера. Я бы хотел сказать несколько слов относительно Interactive Brokers, сколько это стоит и насколько сложно это сделать, и с какой суммы, что самое главное, это делать выгодно. И здесь на самом деле все достаточно четко и просто. Но не настолько выгодно, насколько в Инвест все-таки. Я заодно поставлю цифры. Нет, Хотя давайте я сначала объясню, почему же все-таки я отдам предпочтение тому или иному брокеру. Итак, начнем с Interactive Brokers. Здесь у нас вариант с вами... Один. Значит, вариант пополнения Interactive Brokers мы можем э, это сделать только SWIFT-переводом, то есть банковский перевод международный. Во, во что нам это обойдется? Значит, международный SWIFT-перевод через PrivatBank, так как это, наверное, максимально сейчас удобный вариант перевода на Interactive Brokers, обойдется вам в процента от суммы плюс 12 долларов фиксированной стоимостью. Исходя из этого, вы должны понимать, что если вы переводите 100 долларов, к примеру, то в этом моменте вы уже теряете как минимум 13 долларов только комиссии. Ну, я грубо, грубо сейчас говорю, да? Вы должны для себя немножечко понимать, что ваша инвестиционная прибыль, она как раз и складывается с вот этих всех потерянных комиссий, за переводы денежных средств, за возврат денежных средств, за покупки активов, за, не, за комиссию за неактивность вашего торгового счета, за комиссию по открытию торгового счета и все-все-все-все вот это вот вместе, оно, собственно, откладывает отпечаток, скажем так, на вашей прибыли и, соответственно, вам нужно как можно минимизировать эти все расходы, связанные с вашими инвестициями и которые, в конце концов, вам принесут большую прибыль, имеется в виду на длительном горизонте инвестиций, естественно, потому что инвестировать краткосрочно, ну, это не наша тема, мы об этом не говорим. Для себя же я принял э, такую позицию, что сумму, которую я готов переводить в интерактив брокера составляет должна составлять не менее тысячи долларов при этом комиссия которая будет оплачена она будет достаточно небольшой по сравнению с той суммой которую я вкладываю как поступать вам это исключительно ваше решение что же касаемо моноинвесту инвесту здесь все просто переводы без комиссий вы осуществляете с карты монобанка это делается без проблем вы зачисляете ровно ту сумму которая у вас которую вы хотите зачислить на счет в этом случае я, MonoInvest, Mono снова отдаю 1 балл. Относительно вывода средств, дорогие друзья, я бы хотел обратить ваше внимание на документацию Interactive Brokers, так как сначала мы будем говорить непосредственно о нем. Что конкретно говорит Interactive Brokers относительно вывода ваших средств? Каждый месяц Interactive Brokers бесплатно обрабатывает один запрос на вывод средств. После первого вывода средств любого типа, Interactive Brokers будет взимать плату за все последующие выводы, за все последующие выводы? Из этого мы можем понять то, что один раз в месяц вам Interactive Brokers разрешит вывести ваши деньги бесплатно, то есть они не будут взимать никаких платежей. И в дальнейшем же они взиматься будут, если вы будете выводить, опять-таки, повторно за этот месяц. Но какие же это платежи, сколько вы будете платить? здесь все достаточно тоже просто вы будете платить опять-таки за сам свифт перевод SWIFT перевод то есть вывод средств будет вам стоить фиксирован 22 доллара независимо от суммы вывода ваших средств 22 доллара я думаю вы со мной согласитесь это достаточно большая сумма плюс к этому вы платите получается 22 доллара только за свифт перевод один если вы делаете вывод средств только один раз в месяц интерактив брокерс если вы делаете уже несколько раз в месяц перевод с интерактив брокерс то есть зачисление в украину денег соответственно интерактив брокерс взымет с вас еще плюс 10 долларов за этот вывод Итого вы заплатите 32 доллара за вывод ваших средств Да, увы и ах, к сожалению на это тоже нужно обращать внимание потому что выводя уже 100 долларов грубо говоря со вашего счета вы потеряете больше 30 процентов сразу же только на самом выводе напрашивается вопрос нужно ли это делать в этом случае конечно же опять очко получает моноинвест потому что там с выводом ситуация гораздо проще и таких сумм вы не заплатите. Относительно вывода средств, по-моему, там тоже все осуществляется, если я не ошибаюсь, без комиссии. Если я ошибаюсь, пожалуйста, уточните это в комментариях. Я могу что-то забыть, к сожалению, и могу какие-то моменты упустить. Если, если я не обратил на это внимание, то, скорее всего, что комиссия за вывод взымается с MonoInvest незначительно. Ну, в любом случае она будет намного Меньше, чем 33 доллара, которую вы заплатите интерактив брокерс. Плата за обслуживание счета или же плата за неактивность вашего счета у интерактив брокерс раньше была данная плата и она тоже составляла достаточно внушительные деньги, но к счастью Буквально недавно данная комиссия была отменена, соответственно, мы также ничего не, пл не платим Interactive Brokers, и в Monoinvest тоже комиссия за обслуживание счета или же неактивность вашего счета отсутствует, соответственно, по этому пункту у нас два брокера получают по одному баллу следующий момент относительно комиссии которые вы платите за покупку и продажи актива очень интересный момент тоже относится к тому как раз проценту вашей прибыли которую вы получите по факту и здесь достаточно тоже все просто интерактив брокер взымает с вас 1 доллар фиксированной стоимости фиксированной комиссии но при этом есть уточнение то что комиссия если покупка актива меньше 100 долларов, то э, взимается в процентном соотношении. Соответственно, вы будете платить еще меньше доллара. Если же это больше, то фиксированная сумма в 1 доллар. Если у вас регистрация в Interactive Brokers через суброкера Art Capital, то там будет покупка и продажа актива оставлять 1,5 доллара. И это как бы гораздо больше если я не ошибаюсь на сегодняшний день по моему она тоже сохранилась скорее всего что так и есть потому что уведомления мне никакие не приходили в изменении комиссии ситуация относительно моно что там происходит значит моно взимает комиссию три десятых процента от вашей суммы от суммы инвестиций но не менее одного доллара, что, как мне кажется, будет, в принципе, больше, чем комиссия интерактив брокерс Но здесь стоит сделать оговорку, то, что сейчас в данный момент проходит определенная акция от Инвест для первых вот инвесторов, которые сейчас готовы вкладывать свои деньги до 31 марта, если я не ошибаюсь, они взимают комиссию. Одна сотая процента от суммы сделки покупки минимум 0,01 доллар США по официальному курсу НБУ на дату совершения сделки. То есть у вас есть еще определенное время. Для того, чтобы попасть под вот эту вот минимальную комиссию, ну практически да, ее не будет. После чего вам придется, придется платить за покупку акций 0,3% от суммы сделки минимум 1 доллар США и за продажу такая же ситуация. В этом случае я все-таки, наверное, предпочтение отдам Interactive Brokers по комиссиям, потому что они... Ну, мне кажется, более лояльный в этом случае. Следующий момент касается, наверное, более гибкого построения вашего портфеля. И это не что иное, как покупка дробных акций. Что это значит? К примеру, вы заводите 1000 долларов на ваш счет и хотите купить ну, достаточно разнообразное количество акций с разных секторов для того, чтобы сделать большую диверсификацию своего портфеля, но, к примеру, громкие имена, как Amazon, та же Tesla, к примеру, да, то есть на 900 долларов вы не можете купить одну компанию, потому что у вас перевес будет слишком большой в одну сторону, да. Соответственно, дробные акции вам помогают в том, чтобы как раз составить свой портфель не м, исходя из стоимости акций а исходя из вашего непосредственно капитала то есть на тысячу долларов вы можете разделить эту тысячу долларов на 10 частей и накупить себе э, разных акций неважно там amazon это будет или же это будет может конгломерат баффета там брекше который стоит там 300 с чем-то тысяч долларов вы все равно можете купить его по сути на 100 долларов и таким образом сделать широкую диверсификацию своего портфеля Другой вопрос, конечно, остается, следует ли так поступать, но это уже совсем отдельная тема. В общем, на 100 долларов вы набрали ту же Tesla, купили там Apple на 100 долларов. В общем, в равными частями вы разделили по всем акциям, по всем компаниям, которым вы хотите отдать предпочтение. А у Mono Invest, к сожалению, к огромному сожалению, такой возможности нету то есть вы по факту покупаете минимальное количество акций минимальное является одним лотом то есть фактически если Tesla стоит 900 долларов, соответственно вы не можете ее купить на 100 долларов, вам придется заплатить за полную стоимость акций если Apple стоит 170, то вы Покупайте ее за 170. Если стоит Amazon 2 900 практически, простите, то вы, соответственно, не можете ее купить там на 100 долларов. Покупайте ее на 2 900. Ну и так далее. Я думаю, что понятно. В этом случае я, конечно же, балл отдаю Interactive Brokers и 0 баллов получает MonoInvest. Относительно разновидности инструментов. Что здесь я имею в виду? Смотрите, если на Interactive Brokers вы можете покупать по большому счету любой рынок который присутствует в мире и также любой инструмент практически который присутствует в мире, то, в мире то есть это фьючерсы это опционы на акции это разные там деривативы которые еще используются вы также можете покупать облигации разные абсолютно начиная от там государственных заканчивая коммерческими и т.ф. на любые абсолютно отрасли то есть там Количество инструментов просто ну, огромное. Оно настолько огромное, что даже, наверное, не хватит там одного дня, чтобы это все охватить. В этом же плане MonoInvest он значительно уступает. То есть на данный момент там практически якобы собрано только вот сам S&P 500 полностью. Там порядка 500 компаний представлено, которые мы можем купить. Ну и на этом все. Даже с ETF-ами дело обстоит очень не Густо, скажем так, потому что представлен только один ETF от Вангарда, это ETF с стикером VU на S&P 500. На индекс широкого рынка ну хотя бы спасибо что и он есть но опять-таки если вы обрадовались и думаете что ну слава богу я хоть могу регулярно там покупать хотя бы индекс широкого рынка раз в месяц но как бы тоже это будет доступно не для всех к сожалению естественно вопрос материальный потому что вангард стоит 300 там чем-то долларов 350 345 не помню точно какая у него цена но не для всех конечно подойдет это потому что ну, будем откроен не у каждого есть даже зарплата в 300 долларов в месяц сейчас у нас в украине в этом случае я опять ставлю бал интерактив брокерс и 0 баллов MonoInvest. давайте наверное поговорим еще о самом функционале то есть насколько обширен функционал насколько он универсален что вы можете делать можете ли вы торговать внутри дня можете ли вы совершать какие-то там лимитные покупки к примеру а не только по маркету быть скажем так маркет-мейкером и а не маркет-тейкером да есть такие понятия в финансовом мире. Можете ли вы опять-таки делать, совершать сделки с фьючерсами, с опционами, там покупать путы, колы и так далее, совершать действия для хеджирования ваших активов и так далее, то, конечно, в Interactive Brokers это все присутствует. Там, конечно, очень-очень большой и богатый функционал, и у них есть отдельная платформа торговая, ТВС она называется, то есть вы можете ее установить себе на компьютер, полноценный десктоп, пользоваться ею, и как бы там все достаточно хорошо. Я не скажу, что очень просто. Но функционал там огромен. Конечно, в этом плане я тоже балл даю Interactive Брокер, Уму на инвест, к сожалению, этого нет. Все покупки и продажи происходят только по маркету, то есть по рынку. Вы не можете поставить лимитный ордер. И, ну, по крайней мере, пока. То есть функционал на сегодняшний день этого не позволяет. Переходим к следующему пункту. Это у нас простота использования самого функционала. И здесь, наверное, я все-таки Interactive Brokers поставлю 0%. Потому что просто так вот нахрапом взять и пользоваться данным программ, программным обеспечением ну нельзя. Вам нужно будет смотреть туториалы на ютубе, смотреть блогеров, разбираться в этом. Даже разбираться по факту нужно будет в самом веб-интерфейсе, который представлен. Потому что человеку, который вот прям с нуля заходит туда, ему нужно понимать, какие кнопки нажимать, для чего эти кнопки присутствуют, что они собой дают, да что там говорить. По факту вы даже обычные отчеты там у ваших дивидендах просто так не получите то есть их нужно будет там на нарыть нужно будет составить отдельный отчет в общем есть определенную сложность, в это нужно будет вникать и это не все так просто как хотелось бы чтобы оно было. В инвест там ну, наверное, из-за того, что и функционал как бы очень-очень ограничен, там все, в принципе, на поверхности. Если вам что-то даже непонятно, вы пишете в поддержку, поддержка вам сразу это выдает. В Interactive Brokers относительно поддержки, вот я столкнулся сейчас с этой ситуацией, то, что, блин, ну это достаточно проблематично. Хоть там и есть русскоязычная поддержка, но почему-то сейчас вот она у меня не работает. Соответственно, если вы столкнулись с таким вопросом, ну, решайте его сами. Следующий момент – это налоги. Друзья мои, один, наверное, из важнейших вопросов, которые задают мне постоянно, задаете вы, да, задаете мои подписчики, зрители, что касаемо Interactive Brokers. Interactive Brokers полностью всю вашу налоговую ситуацию дает вам в руки. То есть вы должны сами оплачивать свои налоги в своей стране. И при всем при этом остается открытый вопрос о том, как это делать, как доказать то, что у вас были данные активы, как доказать то, что вы их продали и так далее, тому подобное. Да, Interactive Brokers выдает вам налоговую декларацию от них самих на английском языке и здесь наступает очень важный вопрос, как ее передать налоговой Украины и почему налоговая, самое важное, должна ее принять. К сожалению, на данный момент однозначного ответа нет, и даже нет однозначной позиции налоговой инспекции. Все еще, к сожалению, увы, ах, но ну это так. У кого-то получается, у кого-то не получается. И я скажу вам: точнее, вы, наверное, скажете, что ну, здесь же ничего как бы сложного нет. Вы берете вот эту вот распечатку, которую вам дают Interactive брокер, идете к нотариату, подтверждаете его, переводите на русский язык и все хорошо. Но на самом деле нет. Опять-таки, эта бумага не будет иметь никакой законной. Силы. Потому что единственный вариант, который можно привести к законному, это апостолирование данной копии, который делается только лишь в США и отправляется вам сюда почтой. Но я думаю, что вряд ли вам захочется этим заниматься, потому что затраты, которые понесет данные, данное апостолирование, будут ну, достаточно существенным. Вряд ли вам будет захочется даже заморачиваться с этим, выводя оттуда тысяч пять долларов. Единственное, здесь в чем, наверное, стоит плюс в том, что есть определенные договоренности о двойном налогообложении. И с вас будут взимать меньше налогов на дивиденды. Но, опять-таки, не со всех компаний. Если вы будете инвестировать в европейские компании, то там с вас дерут по полной с компании сша с вас будут снимать если не ошибаюсь 15 процентов это в пользу америки и все-таки девять с половиной вы будете платить в украине что же касаемо моноинвест то по моноинвест я опять-таки сейчас ставлю подсказку снова в правом верхнем углу посмотрите относительно налога моноинвест в этом случае я, наверное, все-таки отдам предпочтение Mono Invest, потому что они в этом плане являются налоговым агентом. Единственное, конечно, за запара будет с дивидендами, потому что э, по дивидендам вам нужно будет самим подавать э, декларацию и вот заморачиваться с этим всем. Но получить документацию от украинского брокера будет гораздо проще, чем с, от американского на английском языке. Потом непонятно, что с ней делать. В этом случае я, наверное, все-таки отдам балл MonoInvest на инвест и к сожалению интерактив получает 0 но ну, следующий пункт он как бы совершенно схож с предыдущим то есть это налоговая декларация имелось ввиду что конкретно дает вам Брокер и в этом случае опять помогает нам точнее выигрывает бит в битву Потому что, как я уже сказал, документацию нужную для налоговой вы скорее всего получите в том виде, в котором она будет нужна, но опять-таки это очень субъективное мнение, потому что практики у нас по данному методу нет. Единственное, что я могу вам подсказать, что ребята из моноинвест я имею ввиду горховского и их компанию да компанию в хорошем смысле не то что я там в кавычки ставлю компания нет ребята молодцы не работают делают правильные вещи для того чтобы мы с вами делали это все намного проще ну естественно не забывая о своем заработке куда без этого но тем не менее когда там стал вопрос о каких-то коллизиях в якобы в законе, что регулятор не могли подключить ему вот эту вот возможность запустить свое приложение, то Горховский там очень быстро порешал эти вопросы. Соответственно, может быть, когда начнут возникать вопросы относительно налогообложения и прибыли с инвестиций, я думаю, что этот вопрос тоже быстренько порешается и все наладится ровно так, как должно быть. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Соответственно, Опять-таки, балл уходит в пользу инвест. Следующий пункт, друзья мои, это у нас страховка счета. И здесь, конечно, ну, сейчас у вас будет подгорать просто нереально. Значит, опять-таки, на Interactive Brokers мы видим то, что, зачитаю вам, друзья мои, счета Interactive Brokers, на которых содержатся ценные бумаги наших клиентов, застрахованы корпорации по защите инвесторов в ценные бумаги, SIPC на сумму внимания до 500 тысяч долларов США, из них не более 250 тысяч долларов США может быть выплачено в качестве компенсации по наличным позициям, а также Компания Interactive Brokers при сотрудничестве с лондонской страховой фирмой Lloyd's на сумму до 30 миллионов долларов США, из которых не более 900 тысяч долларов может быть выделено на наличные позиции. То есть это имеется в виду наличные позиции, если у вас есть наличка на счету, а да, не активы на ценных бумагах, а непосредственно на наличку. То есть ну, сумма, я считаю, достаточно огромная, да? И здесь как бы фигурируют такие имена, которым, в принципе, я бы стал доверять. Не знаю, как вы, напишите свое мнение в комментариях. Но хотя бы об этом есть чет, четкая позиция самого брокера. И они это подтверждают со всех сторон. Я как-то задавал вопросы, общался непосредственно с поддержкой относительно инвестиций, относительно наследования счета и так далее. И они все вот вот все вот эти вот данные они подтверждают. Что же касаемо Invest? Друзья мои, к сожалению, здесь ситуация немножечко обстоит хуже. Я буквально перед записью этого видео задался вопросом и задавал его, собственно, поддержке Money Invest. А, к сожалению, получил неудовлетворительный ответ. Задал я вам вопрос, застрахованы ли мои активы. Вот это сообщение, акции наличные на брокерском счету, если да, то кем и на какую сумму. Она там уточняла долгую информацию, я так понимаю, что нет на поверхности ответа у них на эту вещь, то ли они о нем забыли, то ли они вообще не подумали. Но, как бы, ребят, давайте, наверное, соберитесь, это важные вещи, они интересуют очень многих, на самом деле, люди не будут вам нести деньги. Ну, думающие люди, которые не будут понимать, что вы вообще можете им предложить. Значит, что она мне отвечает? Минутку, я, к сожалению, ничего не застраховано. То есть, как бы вот и все. На данный момент, к сожалению, страховки нет. Я говорю, а как же страховка от экзанта? Там получается европейский регулятор точнее не европейский а ну да европейский регулятор у них якобы выступает соответственно у них на сайте даже написано то что счета застрахованы там по моему на 20 тысяч евро если я не ошибаюсь то есть вот этот момент тоже либо там вот эти вот девочки мальчики которые сидят в поддержке они просто не знают что с этим происходит и как там обстоят дела, либо, либо действительно этой ситуации нет. Я вам, к сожалению, не показал вот Telegram. Ну вот, пожалуйста, еще раз Telegram показываю. И смотрите, где вот, вот я сегодня задавал этот вопрос, вот это вот все вместе с ответом, видите, да, то, что, к сожалению, у нас мы ничего вам дать не можем. Уточняю информацию, на данный момент, к сожалению, страхования нет. Увы и ах, снова я повторяю эту фразу. Так, ладно, едем дальше. Значит, относительно интерактив брокерс, я еще хотел бы, нет, относительно интерактив брокерс ничего сейчас не будет, потому что страховка счета у нас интерактив брокерс однозначно есть, в моноинвест ее однозначно нет. Ну, по крайней мере, так отвечает поддержка. Возможно, это все появится в дальнейшем. Также интересный вопрос относительно держателей акций. Если мы покупаем акции в MonoInvest, кому же они принадлежат? Давайте сначала обратимся снова -таки к Interactive Brokers и послушаем, Точнее, поймем, что же нам предлагает в этом плане Interactive Brokers. Так, ну, во-первых, я хотел бы немножко здесь сказать о регулировании относительно Interactive Brokers. Благополучно нашел информацию на семейном бюджете. Что здесь у них есть... Э финра да то есть это не государственная якобы организация которую там мандат конгресса сша для защиты частных инвесторов активный мониторинг осуществляет как раз вот это вот фин финра да но сек непосредственно все равно везде за всеми наблюдает и конечно же вот эту вот регуля регуляторную деятельность Финры, по моему утверждает никто иной как сек как раз поэтому ну, правила их работы тоже создаются непосредственно с секом относительно же экзанты вот у них есть лицензия FCA да и тут пишется что то есть получив лицензию в другой европейской стране экзанта может предлагать некоторые услуги в UK, то есть в великобритании да также у компании есть лицензия от регуляторов двух стран мальты и кипра Ну, собственно все зоны с упрощенным налогообложением будем говорить так ну и при этом государственный регулятор МФСА полностью контролирует все сделки брокера. итак относительно все-таки на кого же записаны ценные бумаги давайте посмотрим Начнем опять-таки с Interactive Broker, да, я уже об этом говорил. Значит, есть такое понятие, как keeping assets in street name. Я уже, кстати, тоже об этом говорил, об уличном имени. И якобы это нормальная практика среди многих брокеров. То есть, дословно, если нужно понять, что ценные бумаги записаны на брокера, но принадлежат клиенту. Мы на слов верить не можем. Давайте обращаться к регулирующим органам. То есть, какой у нас самый главный регулирующий орган в США по ценным бумагам? Это, естественно, SEC, да, Security, Security Exchange Commission. Извините за мой английский и за произношение. Давайте перейдем на SEC непосредственно и посмотрим, что же такое э, непосредственно Street Name хранение ваших ценных бумаг. Узнайте факты. Значит, существует, по мнению SEC, всего лишь Три варианта хранения ваших ценных бумаг. Вот они все перечислены. Значит, первое – это физический сертификат. То есть, ценная бумага регистрируется на ваше имя в книге имитента, и вы получаете действительный бумажный сертификат акций или облигаций, удостоверяющий ваше право собственности на ценную бумагу. Я, честно говоря, уже очень-очень-очень многое время не встречал вот данного физического сертификата. Не знаю вообще, есть ли он на данный момент еще. Так, следующий момент – это как раз вот регистрация уличного имени, оно так и называется, то есть ценная бумага регистрируется на имя вашей брокерской фирмы. В нашем случае у нас э, регистрируется бумага на, покажу вам сейчас ответ, поддержки Моноинвест. Универсал Банк является номинальным держателем акций in, в интересах клиента. То есть в данном случае Универсал Банк у нас выступает, блин, придется переключаться между одним и другим, ну короче... По этому ответу вы поняли. Я сейчас переключусь на себя и экран, чтобы вам было видно. А, ценная бумага регистри регистрируется на имя вашего, вашей брокерской фирмы, в нашем случае Universal Bank, да, то есть он же MonoBank, в книгах эмитента. И ваша брокерская фирма хранит ценную бумагу для вас в форме бухгалтерской записи. В то же время а, хранение ценной бумаги в нашем случае, в случае Monoinvest, а, находится на счетах Exante. Это, кстати, тоже был, был дан ответ непосредственно Моноинвест поддержкой. Запись в книгу просто означает, что вы не получаете сертификат. Вместо этого ваш брокер ведет запись в своих книгах о том, что вы владеете этой конкретной ценной бумагой. Ну, вот такая вот ситуация. Ну и дальше прямая регистрация у нас в данный, данный случай к нам не относится. Соответственно, мы его опускаем. В данном случае, что я мог бы кому отдать предпочтение ну давайте так держатель акции там и так выступает собственно брокер с нашим как как там сказано street name да соответственно я думаю что будет более-менее справедливым отдать по одному баллу тому и другому брокер дабы ну и там и там это все присутствует соответственно мы не можем чего-то себе кому-то поставить ноль кому-то не поставить Оценку. Так, ну и следующий момент, не знаю, для себя я нашел этот список достаточно исчерпывающий, если вы, конечно, что-то еще себе придумали или надумали, то напишите, пожалуйста, об этом в комментариях, я обязательно дополню данную таблицу и выложу ее потом ну, в канале Телеграма. Для того, чтобы не пропустить, подписывайтесь на него, ссылка будет тоже в описании и, соответственно, вы сможете ознакомиться с конечным результатом, что же там, собственно, происходит а, по данному выбору. Но относительно авторитета, я думаю, здесь сомнений быть не может интерактив получает один балл и Инвест получает 0 потому что интерактив брокерс во первых это публичная компания которая торгуется на нью-йоркской бирже тот же момент это брокер который существует по моему больше 25 лет если я не ошибаюсь и но ну, это достаточно серьезная большая организация один только капитал брокера интерактив брокерс моему составляет весь капитал московской биржи, если я не ошибаюсь то есть он очень ну это это прям гигант гигант конечно же кто-то сейчас скажет о том что зачем же ты тогда сравниваешь интерактив брокер симона Инвест. это совсем как бы совсем разные вещи но друзья мои вы в комментариях просили это сравнение мне для себя тоже было интересно и вот пожалуйста что мы получили по факту у нас 8 на 8 то есть позиция равная давайте еще сделаем сейчас условное форматирование для того чтобы нам было чуть-чуточку понятней вот так вот мы сделаем больше или равно единице. и сейчас вы видите какие непосредственно критерии у кого ну, цветом более выделяется. Еще пару моментов, друзья мои. Если вы хотите э, зарегистрироваться в Моноинвест, но у вас еще нет счета в монобанке, то опять-таки по ссылке в описании вы можете зарегистрироваться по моему реферальному коду и получим мы с вами небольшой бонус на счет. Вы получите 50 гривен, я получу 50 гривен в качестве кэшбэка на свой счет, который сможете потом вывести абсолютно без проблем. Ну и также для того, чтобы потом... Получить доступ к MonoInvest вам нужно перейти в пункт «Еще» и подать заявку на подключение к акциям. Пожалуйста, напишите в комментариях, какому брокеру вы все-таки на данный момент отдадите предпочтение. Инвестируете ли вы вообще в акции в иностранных государств, фондовый рынок? Как вы относитесь к MonoInvest, как вы относитесь к Interactive Brokers? Будет очень интересно почитать. Также напишите, что бы вам хотелось еще добавить в эту таблицу и напишите еще свои вопросы. Если они у вас есть, я с удовольствием пройду какое-то исследование, поищу информацию и постараюсь на них ответить. Друзья, на этом у меня все. С вами был Вячеслав Костенко. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч. Пока.